Мечейная игра, закономерно, если касается самой игры, что касается в атаке, что не получилось в первую очередь. В первую очередь не получилось, это быстрое хождение мяча разворота с фланга на фланг, где тройка, тройка опорных Витебская иногда успевала нас закрывать закрывать нас при разворотах и упирались одним флангом. Плюс, ко всему, Витебску очень была сильно насыщенная зона, э, зона обороны. Э, они старались играть три центральных защитника у них были, они все время были по створу. И нам не хватило, наверное, э, этих силовых передач с полуфланга и фланга. Фланг вообще тяжеловато, только пару раз вскрыли и откуда хотели довести передачи не получилось. И... А с полуфлангов были неподготовлены передачи, в том плане, что ребят просили работать с полуфлангов, а получалось, передачи уходили с флангов. И качество их не было точно в руки вратарю, а хотелось, чтобы это было на ударе. Но в этом, наверное, нам не хватило по игре, по игре именно не хватило для того, чтобы вскрыть, наверное. А что касается оборонительных действий, в обороне допустили ошибки за счет того, что знали, что два быстрых нападающих, которые, которые нацелены все время на ворота. И вот в этих переходных, переходных, наверное, переходах из обороны, из атаки в оборону допустили ошибки, где соперник мог нас наказать.